Очень жалко, что сегодня мы не видим ваших глаз, но я уверена, что мы можем это компенсировать отличными новостями и классными новинками 2021 года. Мне сегодня действительно выпала честь огромная рассказать о них, потому что они невероятные. Что бы мне хотелось добавить, да? что ЭЛАР – это пространство возможностей. Вы сегодня уже поняли этого из нашего названия. Эти возможности – это не только возможности бизнеса, это и возможности нашего продукта. Ведь продукты для здоровья и красоты, продукты с пометкой «Сделано в Германии». Такие продукты открывают возможности для действительно высоких доходов и успешного бизнеса. И я уверена, что… Классный бизнес, он невозможен для без хорошего продукта, а Элар это дает. Итак, я начну с нашей первой новинки. И это наш коктейль с шоколадным вкусом Figo Active. Чем он хорош? Ну, во-первых, он уже запущен, и вы можете его купить. Во-вторых, и это очень важно сегодня, все мы после карантина, после зимнего периода, ну, давайте откровенно, немного набрали в весе. Что касается меня, я готовилась к этому мероприятию, и, честно говоря, недели за три до него поняла, что камера добавляет несколько килограмм, и нужно что-то с этим делать, потому что даже если ты стройный и красивый, все равно ты будешь казаться немного полнее. И в этом мне помог Figo Active с шоколадным вкусом. Что дает шоколадный вкус лично для меня? Вроде бы ты держишь себя в форме, вроде бы ты даже худеешь, но при этом у тебя нет ощущения, что ты ограничен в сладком, в шоколаде. И это здорово, правда? Что касается ингредиентов. Высокое содержание волокон, благодаря семенам льна и псилия, высококачественный какао, плюс сывороточный белок и также отборные минералы и витамины. И, кстати, всего 229 калорий на порцию. И все это, точнее, огромная банка, по цене 849 гривен как же принимать наш коктейль это три столовых ложки с обезжиренным молоком далее не то чтобы новинка но редизайн уже всем знакомого и любимого майнд мастера майнд мастер экстрим в новом дизайне и я сразу же вас обрадую он уже в продаже. вы уже можете заказать и получить его в новом дизайне. Вроде бы мелочь, но мне кажется, всегда приятно, когда ты берешь классную упаковку, и у тебя сразу появляется ощущение, что что-то должно измениться точно к лучшему. Что же дает нам Mindmaster Extreme? Мгновенный заряд энергии. Это действительно быстродействующий продукт с натуральными бустерами энергии, гуараной и экстрактом зеленого чая. Он на 100% покрывает ежедневное использование шести основных витаминов. Кроме того, он с приятным гранатовым вкусом. И еще один приятный бонус. Он без глютена, без лактозы, сахара и искусственных красителей. И кроме того, очень удобный формат, который всегда можно положить даже в женскую сумочку. Как его принимать? Просто открыть и принять без воды. Просто и вы энергии. И действительно, в любой ситуации с Mindmaster Extreme вы способны на больше. И следующую новинку я хочу представить с особым трепетом, потому что близятся праздники, кто-то считает их пришедшими извне, кто-то действительно их ждет, их любит. Для меня это просто повод... Сделать приятное любимым и родным людям. 14 февраля и 8 марта. Что же нас ждет? Это ароматный дуэт для него и для нее от немецкого дизайнера Гвида Мария Кречмер. И он в продаже уже с февраля. Мне кажется, это идеальный подарок сразу и для него, и для нее. Не правда ли? Итак, если о самих ароматов. Если мы говорим о женском, сразу приходит ассоциация соблазнительная чувственность. Аромат открывается нотами кардамона, фрезии, дальше белыми цветами и ландышами и в базе кедровое дерево и бобы тонко. Вы можете получить 50 мл аромата за 1379 гривен, и при этом вам идет очень удобная милая сумочка в подарок. Я думаю, те, кто часто путешествует, куда-то ездит или любят носить аромат с собой, оценят этот подарок. Если мы говорим о мужском аромате, у меня возникает ассоциация выразительная мускулинность. Это то, чего мы ожидаем от мужчины, не правда ли? Аромат открывается лимоном, мандарином, цитрусовыми нотами. Далее лаванда и кожа. Откровенно говоря, это мои любимые ноты, особенно в мужских ароматах. И в сердце древесные ноты и бобы. Также 50 миллилитров за 1379 гривен и опять же приятный бонус сумочка в подарок. Ну а я хочу напомнить, что всегда выгоднее, всегда лучше, тем более впереди праздники, покупать вместе в наборе. Таким образом вы платите 2469 гривен вместо 2758. Я думаю отличный подарок. Время есть. А сейчас я перейду к новинке, которая подойдет и на 14 февраля. И мне кажется, очень классно на 8 марта маме, подруге, любимой женщине, бабушке, дочке, кому угодно. И это наш тоже дуэт, но уже для кожи. Алоэ Вера Черри Блум. И, кстати, в продаже он тоже уже с февраля. Здесь хочу обратить внимание, что это лимитированные продукты. То есть это продукты, которыми мы хотим порадовать вас именно к празднику. Что же это за серия? Ну, во-первых, цветение сакуры всегда символизирует окончание холодной пары года и начало весеннего сезона, долгожданного весеннего сезона. Мы как бы прощаемся с зимним стрессом, сухой кожей, и мы надеемся уже на приятное тепло, и на сияющую кожу. И вот именно с новой линейкой Элар Алоэ Вера Cherry Bloom вы почувствуете пробуждение весны. Кроме того, конечно же, эти продукты восстановят вашу кожу, особенно после такого всегда сложного для кожи зимнего периода. Это продукты, такие как восстанавливающий скраб для душа 329 гривен за 200 миллилитров и питательный лосьон для тела. 349 гривен за 200 миллилитров. Ну и опять же, я буду это повторять всегда, вместе всегда выгоднее. 539 гривен вместо 678 за два продукта сразу. Сегодня 6 февраля, совсем скоро, через три недели уже весна, она уже близко. Самое время заботиться о коже более интенсивно, интенсивно чтобы войти в весну красивыми и сияющими. Но я хочу напомнить всем, что красивая кожа – это не просто внешний уход. Это не просто кремы, гели, косметика. Кожа – это всегда отражение нашего внутреннего состояния. Это то, что мы едим, из чего мы состоим. Красота начинается изнутри. Это не просто фраза. Я думаю, все, кто Селар, все клиенты, партнеры это действительно чувствуют и ощущают на себе. Потому что когда мы заботимся о своем организме изнутри, тогда и наша кожа, наши даже глаза и взгляд говорят об этом. Тем более сейчас, в наше время, когда мы принимаем вызовы ежедневно. Это постоянный стресс. Это неправильное питание. Это малоподвижный образ жизни, и это влияние окружающей среды. Действительно, наш организм страдает от этого. Наши клетки, каждая наша клеточка страдает. Как это ни странно может быть звучать, но все мы знаем, что мы состоим из клеток. И каждая клеточка от такого образа жизни страдает. Но ЭЛАР есть ЭЛАР. И мы представляем вас сегодня, вам сегодня, Главное решение, комплексное решение – это наш комплекс из трех инновационных продуктов для здоровья клеток. Это LR LifeTact Cell Essence. Встречайте! И для начала давайте посмотрим с вами ролик «Что же это такое?». Я уже сказала о том, что нам очень жаль, что мы не видим ваших глаз сегодня. Но мы приготовили для вас много сюрпризов. И мне очень жаль, действительно, что я не могу дать вам потрогать продукт, протестировать его, попробовать. Но я могу это сделать сейчас в прямом эфире. Итак, из чего же состоит наш комплекс? Это три продукта. Вы видите, три баночки. Утро, обед и вечер. Принимая этот комплекс на протяжении всего дня, каждая ваша клеточка скажет вам спасибо. Что приятного в этих продуктах? Каждый из них имеет ложечку. То есть вам не нужно думать о том, где ее взять, чем перемешать, какая доза. Все уже подготовлено. Как выглядят эти продукты? К сожалению, не могу передать вам вкус, но хотя бы могу, могу показать цвет и что это такое. Утренняя порция Зеленая. Наверное, потому что мы даем зеленый свет новому дню. Обеденная порция. И, кстати, по времени мне пора уже ее выпить. Как только я закончу презентацию, я обязательно выпью свою порцию селессенс. И вечером меня ждет приятный желтый цвет. И, кстати, он действительно очень вкусный. Самое то, чтобы наши клеточки хорошо заснули и восстанавливались ночью. И я расскажу об этих продуктах чуть подробнее. Итак, утром, я прошу вывести презентацию дальше, утро ⁇ это питание клеток. То есть нам нужен продукт для того, чтобы напитать наши клеточки, чтобы они были э, готовы к новому дню. Всего 2 ложки на 100 мл воды, и вы готовы к новому дню. Что же входит в этот продукт? Это витамины С, Е, А, также такие минералы, как селен, железо, кальций, цинк, магний. И уникальные ингредиенты – маринга, ацерола, высококачественные овощные и фруктовые экстракты. В обед нам нужно поддержать энергию наших клеток. И... Мы берем наш, нашу вторую баночку, одна ложка на 100 мл воды, и клетки опять энергичны и готовы дальше дравить этот день. В этот продукт входит комплекс витаминов В и С, минералы, хром, цинк, кальций, железо, медь, магний, марганец, йод и многое другое, а также спирулина, хлорела и гуарана. О них чуть позже. В чем же заключается вечерний прием? Ну, во-первых, и это важно, как я уже сказала, он для восстановления клеток. Мы знаем, что ночное время самое лучшее время для восстановления организма и, конечно, наших клеток. Всего полторы ложки на 100 миллилитров, и вот этот прекрасный вкуснющий напиток поможет вам восстановиться. В него входит фолиевая кислота, витамин D, минералы, минералы и куркума. В целом весь комплекс состоит из высококачественных питательных веществ с научно доказанным эффектом. И самое интересное, что в нем есть такие модные сейчас суперфуды. Суперфуды в сочетании с суперфудами, этот комплекс создает действительно оптимальные клеточные процессы. А что же такое суперфуды? Я Позволи себе доверить это мнение, это экспертному мнению довериться экспертному мнению немецкого профессора, эксперта нутрициологии, доктора Свена Верхана из Германии. Смотрим ролик. Superfood – это просто современный термин для пищевых продуктов, которые Auszeichnung durch eine besonders hohe Nährstoffdichte oder auch durch bestimmte biologisch wirksame Substanzen, die dort in hoher Konzentration vorkommen. Dabei muss man gar nicht weit reisen. Auch wir in unseren heimischen Regionen haben Superfoods. Dazu gehören zum Beispiel Beeren, Johannisbeeren mit sehr hohem Vitamin C-Gehalt, Himbeeren, Brombeeren, Blaubeeren, aber auch zum Beispiel Nüsse gelten als Superfood. Schon seit geraumer Zeit werden Pflanzen wie Algen, Chlorella, Spirulina als Superfood genutzt, zum Beispiel als Nahrungsergänzung für die Astronauten in der Raumfahrt. Algen als die ältesten Organismen unseres Planeten gehörten eigentlich schon sehr lange zum Speiseplan des Menschen, vor allen Dingen entlang der Küsten. Nun moderne Anbaumethoden machen möglich, dass wir es auch in anderen Regionen der Welt nutzen können. Was macht die Algen so interessant? Sie sind einfach unglaublich vollgepackt mit Nährstoffen. Dazu gehört fast die gesamte Palette der Aminosäuren. Dazu gehören eine Vielzahl von Vitaminen, Mineralien, das Chlorophyll. Solche Substanzen haben nicht nur einen nährenden Effekt, sondern die Superfoods zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie die Gesundheit aktiv unterstützen können, weil sie zum Beispiel antioxidatives Potenzial liefern, was zum Beispiel bei den ähm, äh, Algen mit der Fall ist. Aber auch positiver Einfluss auf Darmbakterien oder die Blutzuckerkontrolle, das sind ja alles Themen, die heute im modernen Leben von hoher Bedeutung sind. Deshalb sind sie eben nicht nur ein Teil unserer Ernährung, sondern können auch die Gesundheit aktiv unterstützen. Ein anderes Superfood, das wir aus der asiatischen Küche kennen, ist das Kurkuma. Kurkuma kennen wir in der erster Linie als Gewürz, aber es ist immer auch schon Teil zum Beispiel der ayurvedischen Medizin gewesen. Etwa 70 Substanzen werden inzwischen beschrieben, die biologische Wirkung haben. Die gehen inzwischen in die hunderte und die bedienen vor allem Regenerationsteilungsprozesse, aber auch Reinigungsprozesse im Körper. Ein weiteres für viele bekannte Superfood ist zum Beispiel Guarana. Guarana-Kernextrakt enthält etwa viermal mehr Koffein als herkömmliche Kaffeebohnen und im Unterschied zum Kaffee wird das sehr langsam freigesetzt. Das heißt, es steht dem Körper länger zur Verfügung und macht wach und unterstützt die Energieproduktion. Nun ist ja die Medizin und auch die Ernährungswissenschaft immer auf der Suche nach neuen Superfoods, neuen Pflanzen, die uns unterstützen können. Und eine solche relative Neuentdeckung, zumindest in unseren Breiten, ist das Moringa. Moringa stammt aus Afrika und wird dort seit vielen Jahrhunderten sehr verehrt. Das kann wirklich unglaubliche Sachen. Es kann zum Beispiel Wasser reinigen. Ich habe das selber mal erlebt auf einer Messe. Trübes Wasser wird durch die Zugabe von Moringa gereinigt und dabei trinkbar. Das ist jetzt sicher für uns nicht so interessant, was für uns, glaube ich, viel hilfreicher ist, dass es positive Effekte auf die Darmflora hat, dass es Stoffwechselwirkungen hat. Und ich vermute mal, dass es in den nächsten Jahren eine zunehmende Rolle spielen wird als Superfood in Nahrungsergänzungsmitteln oder anderen Produkten. Es lohnt sich auf jeden Fall aus den schon genannten Gründen, Superfood in die eigene Nahrung zu integrieren. Das ist auch gar nicht so sehr schwierig. Man kann zum Beispiel Nüsse oder Samen wie Sonnenblumenkerne oder Kürbiskerne über seinen Salat streuen oder etwas Kresse, Beeren, An müslis machen und so weiter oder auch ab und zu mal wenn man brokkoli äh, zubereitet so ein bisschen brokkoli roh essen dann erhält man die sehr wertvollen inhaltsstoffe auch brokkoli gilt ja als superfood und damit sind superfoods ein wunderschönes beispiel für das hippokrates zugeschriebene zitat eure nahrungsmittel sollen eure heilmittel sein und eure heilmittel sollen eure nahrungsmittel sein Спасибо доктору Верхану за действительно экспертное мнение. А я хочу еще раз проговорить и напомнить, какие же суперфуды в составе нашего уникального инновационного комплекса Cell Essence. Это маринга – бустер питательных веществ. Это ацерола – основной источник витамина С. Это спирулина и хлорела – кислородные бустеры. Гуарана – бустер кофеина. Куркума – эксперт из Азии. Ну, что еще остается мне добавить? Это то, что они действительно очень простые в приготовлении. Я уже сказала, сколько всего нужно ложечек и воды для того, чтобы получить просто невероятный коктейль для здоровья наших клеток и нашего организма. Ну и, конечно, мы не только даем шикарный продукт, но мы даем и отличную поддержку для вашего бизнеса. Для того, чтобы клиенты и партнеры лучше узнали, что же это за продукты, как их правильно принимать, насколько они уникальны, мы даем флайеры, мы даем ролики от эксперта, мы даем ролики о продукте и, конечно же, презентации. Полная поддержка для вашего успешного бизнеса. Ну что, я уверена, что вы уже готовы делать заказы, Готовы заказывать явно не по одному набору, потому что мы все понимаем, насколько важно наше здоровье, насколько важна каждая клеточка нашего организма, для того, чтобы мы были красивы не только внутри, но и внешне.